Надо, короче, помочь крысам выбраться Надо придумать план, сестра Хорошо, я подумала об этом плане А как ты это сможешь? Я не знаю, но вдруг получится Ну давай, я поплыву за тобой и прокажу мой план Короче, Поняла? Да, я поняла Ну, Крыски, крыски, крыски, крыски. Начал ну, говорить, ничего не надо, ну, ничего, ну, ничего, ничего. Че, Че, Че надо, Че надо, Че надо. Надо он бежать, надо отвезти клетку. И вот тут так у вас навязано, вы видите? Да, мы открыли для сбежания. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Посмотрим. Хорошо, мы посмотрим. Да. Я попробую это сделать. Я смогу, я смогу, смогу, говорю, смогу. Немножко отодвинулись. Давай еще попробуем. И... Дави. О, хорошо. Теперь попробуем поднять. Я посмотрю на этот угол, он очень хорошо пахнет. Ай, есть, есть, есть, есть. руки. Что нам туда подставить? Поставьте котика. Хорошо, мы поставим этого кота на место. Как? мы уже пытаемся выбраться уже несколько дней. Вот-вот-вот, смотрите, вот. смотрите, вот там-вот-вот, там, там, видите? А вот там-то видишь, тут какая хорошая земля. Этот котик наверное, долго не выдержит. Так-так-так, я, вы, я вылезала, вылезала, вылезала. Ой, я, я вылезала почти. Есть, я вылезала. Я вылезала. Я вылезала. есть много попыток мы должны это все делать а мы не трудно просто можно листья я бы а это не может Эх, я включила вам пульпулик я включила вам куда то жужжа. Ничего страшного нету. Так. Привет. Что вы тут делаете? О. что тут? Бежать хотите? Давайте я вам помогу. Что вы тут пытались сделать что-то? Если ты хотел вылезти, так вылезай. Вот пока на столе. Крыся-то. Включили еще булевых. Ок, ну нет. Ладно, давай ну, пошел. Что нам делать? Тут ну, ну, не страшно, а как нам это все делать? Я не знаю. Надо, надо, лайк, пожалуйста, чтобы у нас. Да, да, да, поставьте, поставьте. Что? Как там высоко? Мы не сможем так спуститься. Надо сделать мостик. Как? Я не знаю. Вон там наверху есть какая-то штука. Итак. Они схватили фантик. А от фантика вот это потекло. И вот эта вот штука немножко попадала. Я немножко потолкнул. И она упала ярким мостом. Поэтому у них ничего не получилось Они расстроены Думали, что им делать Потом они заметили Как никто не может им помочь, кроме рыбок Посели рыбки Рыбки, рыбки Силомом отвлекайте от важного плавания Да, силомом нам надо срочно, мы не можем выбраться а мы не можем просто спрыгнуть можем а это моя штука думал, что, что крестьяна жирает нет, он не залезал а -а -а. он поднял коробку он до сих пор испугался закрылась эта штука и вот так вот все. он был здесь и я хотел через руку. но ему не давало Эй, Крисуля, что ты тут делаешь? Это был красивый папа, но он не давал ему это сделать. он ушел. Кубок не дал, ему выбрать, Ах ты! К все попадало. Не дает ему выбраться, видите? Но он не настраивал, пошел кубок. К нему вот, видите, кубок. Лет за ним. Он проехал. Как бы с крестёнышем. Ну, раз, два, три. Вставил, но не знал, что уходит, тебя не задел. Три. Он не дал ему выход, сказал, ты уничтожен. Ты уничтожен. А -а -а. Я хочу на него нападать. Она голова надо. Она не дала дому. он сказала, если он там... О, бог, крепкий, поэтому он махвана. Вот так вот умела. Если он поймат крыса, он же тогда будет нормально. Крыса залез в дом. Но... Его сестра что здесь? она пошла за ним? она полетела как фея Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля она здесь отдал ой, еще один граждан ловил, ловил, ловил поймал, почти поймал нет, я вы не отводят меня к разтяну, что или его вы не выйдете. Мне придется пойти кранным мерам. А, ловит. Вот так вот его. Там он там, бату, бату, бату находит. Нах, нах, нах, нах, На, на, нах, нах, нах, нах, нах, нах, нах, Через он через низкий нибудь лез тропил он попался снова не посмотрел где Раз поймал одну! Это ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я тебя поймаю! Субтитры! Сейчас не просто так здесь! Стукалка! Сожгем эти два конца. Мальчика, хорошо туда перепарзли. Начали жить дружно. но нашел. Нашел, ведь вода где есть. Вот в кружке у меня там стоит кипяточек. Просто у меня варила когда суп, была полная кастрюля, я отвела компот ребенку. Говорила, пошел. Это его территория на окошке. Тут у него кормушка стоит. Куда салатик? Пошел. Салатик покушать хочешь? Не салатик, я не буду кушать салатик. Вот так вот. У нас мусорка на окне стоит, если что, чтобы вы знали. Потому что собака лазит в мусорку. И тут еще кое-кто любитель по мусоркам лазить. Мастер по стиральным машинам. Вот и кто у нас. И вот так вот. Вот так надо. Вот так. Машина вся гнезднючая. Сегодня я ее как бы замочила, но не смогла. Плиту маломайский помыла. А вот до машины руки уже все не дошли. Все, я уже я уже все. Дамских сил нету. Куда идешь, мой хороший? Ты куда ко мне идешь? Давай хлеб уберу, где ко мне. Тут ты хлеб можешь, конечно, я знаю. Тут его любимое место. Тут он спит у меня. Вот так спит. Рядом с Так, вот так спит. Идешь ко мне хочешь? Нет, он тут будет спать рядом со мной. Куда? Я туда и они. Ну, в основном-то Барсик за мной ходит. Мальчик, хороший Барсик, мой маленький Барсик, мой Барсик, ты мой хороший Барсик, Детюнечка моя, Барсик, Дети моя умничка, ты хорошая моя. Ну иди сюда, иди, иди, иди, мой любимый.